Приветствую на канале Шарабара. Как вы уже поняли, говорить будем об образовании в СССР, которое, как нынче у нас принято считать, было лучшим в мире. Посмотрим. Интересно почитать свидетельства Павленко и Чернова о том, как в действительности обстояло дело с советским образованием. Известен и другой случай, который заставляет задуматься. Однажды в присутствии Анны Ахматовой упомянули, что Валентин Катаев все-таки интеллигент. Поэтесса хмыкнула и сказала, что ему просто повезло. Он успел отучиться в дореволюционной гимназии, где знания давали более обширные, чем в СССР. Советская власть на протяжении всего периода своего существования придавала образованию практически ведущую роль. Было ли это жестокой необходимостью для формирования ВПК, или действительно большевики стремились поднять с колен темную Россию, которая так и осталась бы с четырьмя классами церковно-приходского училища? Культурная революция, проводимая еще ранним революционным правительством, ставила перед собой очень широкий комплекс задач. Особая роль отводилась школе, инструменту коммунистического образования и важному образовательному институту. Ленин говорил, что победу революции может закрепить исключительно школа, а воспитанием будущих поколений будут закреплены все достижения советской власти. Большевики считали, что только массы образованных людей смогут построить социалистическое государство. Первый этап существования системы советского образования был связан с разрушением всего старого и ликвидацией повальной безграмотности населения. прежние управленческие структуры упразднялись, частные образовательные учреждения закрывались. Преподавание языков древности и религии было под запретом, а для отстранения неблагонадежных учителей от преподавательской деятельности была проведена чистка. Считалось, что все оставшееся от царизма устарело. В СССР было бесплатное образование. Этот факт очень любят упоминать защитники советской власти. Да, но так было далеко не всегда, а только на памяти бабушек и дедушек, родившихся уже после завершения войны. На самом деле, плата за обучение была отменена только в 1956 году, то есть через три года после смерти вождя народов, а при Сталине платное образование было нормой. В этом опросе и противники, и защитники советского образования в одинаково правы. Платное образование в СССР началось с постановления номер 638 от 26 октября 1940 года. Сознание нужно было платить не только в вузах или в специальных учебных учреждениях, но и в старших классах школ. Оплата была отменена постановлением Совета Министров СССР от 1956 года. Программа Советской России по ликвидации безграмотности населения была принята в 1919 году Министерством Просвещения. Согласно программному документу, все население от 8 до 50 лет было обязано научиться грамоте и чтению на родном или русском языке. К обучению привлекались все грамотные лица на основе трудовой повинности. Мера была вынужденной По статистике всего 29,3% мужчин и 13,1% женщин были грамотными. В школах грамоты учащихся учили писать и считать, понимать шрифты, уметь делать записи, необходимые в повседневной жизни и служебных делах, записывать проценты и целые числа разбираться в схемах. Кроме того, людям объяснялись основные принципы строительства советского государства. Ликбез, введенный Министерством просвещения, принес свои результаты. К 1939 году грамотность населения в возрасте от 16 до 50 лет приблизилась к отметке в 90%. Еще до введения платного образования в СССР новое государство определило пути формирования школы. Советская школа разделялась на две ступени. Длительность обучения в первой составляла 5 лет, на второй – 4 года. Право на образование получили все граждане без учета национальной или половой принадлежности. Во главе угла ставилась безусловность светского обучения. На учебные заведения возлагались дополнительные функции – производственная и воспитательная. В 1918 году вузы начали принимать без экзаменов и без необходимости предоставления документа об образовании. При зачислении преимущества имели крестьяне или рабочие, то есть основные социальные группы молодого государства. Устанавливалась возрастная планка для поступления в высшее учебное заведение 16 лет. Первоочередной задачей была объявлена борьба с неграмотностью. Во второй половине 20-х годов увеличивается количество учебных заведений и учащихся. Устанавливается регулярное финансирование образования. Вся система в главных чертах сложилась к 1927 году. Вступительные экзамены в вузах были восстановлены, прием студентов сокращался, но образование сдерживалось нехваткой квалифицированных преподавателей. В 1930 году постановление о всеобщем обязательном начальном обучении затронуло всех детей от 8 лет. С 30-31 учебного года обязательно учиться предстояло в течение 4 лет. А для подростков, которые не получили начального образования, устанавливался ускоренный курс – 1-2 года. С 31 -го года был введен культурил сбор. То есть налог на образование и культуру. Это первый шаг к платному образованию в СССР. Крестьяне обязаны были платить ежегодно от 20 до 80 рублей с одного двора. Сельские жители платили и за образование своих детей. Колхозники в складчину оплачивали учебники и тетради, письменные принадлежности, ремонт и строительство школ. Для деревни это были очень большие деньги. Совет министров СССР ввел платное образование для учащихся старших классов средних школ и студентов вузов. Было официальное постановление. С 1 сентября 1940 года ученики, обучающиеся в 8-9-10 классах школ или их опекуны должны были вносить оплату за обучение. Для школ Москвы и Ленинграда столичных городов республик она составляла 200 рублей в год, а во всех остальных населенных пунктах – 150. В вузах обучение стоило 400 рублей в год. В Москве Ленинграде и столицах республик и 300 рублей в год во всех остальных городах. Платное образование в СССР не только было неподъемным для большей части советских граждан, это противоречило Конституции 1936 года, так что в 1943 году ЦК КПСС был вынужден отменить плату по национальному признаку. От платы за обучение освобождались туркмены, узбеки и казахи, проживающие в Туркменской ССР, кабардинцы и балкарцы, обучающиеся в педагогических институтах и проживающие в Кабардинской ССР, казахи, узбеки, татары и уйгуры в Казахской ССР. Таджики, киргизы, казахи, евреи, узбеки, каракалпаки, проживающие в узбекской ССР. В 1940 году образование было сделано платным, всеобщим и действительно бесплатным оно стало только в конце 50-х, первой половине 60-х. С 1956 -го года оплата за обучение в СССР была отменена. При Хрущеве был принят акт об укреплении связи школы с жизнью, который фактически заставил платить за школьное образование. Вводилась трудовая повинность для учащихся 9 и 10 классов. Два дня в неделю ученики должны были работать в сельском хозяйстве или на производстве, а результаты их труда шли в оплату обучения. Для поступления в высшее учебное заведение теперь нужен был стаж работы от двух лет. Эта форма была упразднена сразу уже после смещения Никиты Хрущева. Окончательный современный вид образования приняло только при Брежневе, то есть в 66-м году. До сих пор нет единого мнения о том, действительно ли систему образования в СССР можно считать лучшей в мире. Кто-то с уверенностью соглашается, а кто-то говорит о губительном воздействии идеологических принципов. Посмотрим же плюсы и достижения. Известный педагог-новатор Виктор Шаталов говорил, «В послевоенные годы в СССР возникла космическая, поднялась оборонная промышленность. Все это не могло вырасти из ничего. Все основывалось на образовании, поэтому можно утверждать, что наше образование было неплохим». Фундаментальность и разносторонность знаний. Несмотря на то, что в советской школе выделился мощный ряд ведущих предметов, среди которых были русский язык, биология, физика, математика, изучение дисциплин, дающих системное представление о мире было обязательным в результате ученик покидал школьную скамью имея практически энциклопедические знания эти знания становились тем крепким фундаментом на котором можно было построить что угодно и впоследствии воспитать специалистов по любому профилю наличие стимула и вовлеченности в учебный процесс. Сегодня педагоги бьют в тревогу, у школьников отсутствует мотивация к учебе, многие старшеклассники не ощущают ответственности за собственное будущее. В советское время создать мотивацию удавалось благодаря взаимодействию нескольких факторов. Оценки по предметам соответствовали полученным знаниям. В СССР не боялись ставить двойки и тройки даже за год. Статистика по классам, конечно, играла роль, но не имела первостепенное значение, двоечника могли оставить на второй год. Это был не только позор перед другими детьми, но и мощный стимул взяться за учебу. Оценку нельзя было купить, приходилось учиться, ведь по-другому заработать отличный результат было просто невозможно. Система шефства и опеки в СССР была неоспоримым преимуществом. Слабый ученик не оставался один на один со своими проблемами и неудачами. Отличник брал его под свое попечение и занимался, пока двоечник не добьется успехов. Для сильных детей это тоже была хорошая школа. Чтобы объяснить предмет другому ученику, им приходилось детально прорабатывать материал, самостоятельно учиться применять оптимальные педагогические методы. Равные условия для всех. Общественный статус и материальное положение родителей ученика никак не влияло на результаты в школе. Все дети находились в равных условиях, учились по одной программе, поэтому дорога была открыта для всех. Школьных знаний было достаточно, чтобы поступить в ВУЗ, не нанимая репетиторов. Обязательное распределение после института хоть и воспринималось как нежелательное явление, но гарантировало работу и востребованность полученных знаний и навыков. Упор не только на обучение, но и на воспитание. Советская школа охватывала свободное время ученика, интересовалась его увлечениями. Секции, внеурочные занятия, которые были обязательными, почти не оставляли времени на бесцельное времяпрепровождение и порождали интерес к дальнейшему обучению. Наличие бесплатных факультативных занятий. В советской школе, кроме обязательной программы, регулярно проводились факультативы для желающих. Занятия по дополнительным дисциплинам были бесплатными и доступными для всех, у кого было время и интерес их изучать. Материальная поддержка студентов. Стипендии составляли почти треть от средней заработной платы страны. Совокупность указанных факторов порождала огромный стимул к учебе, без которого советское образование не было бы таким эффективным. Требования к педагогам и уважение к профессии. Педагог в советской школе – это образ с высоким социальным статусом. Учителей уважали и относились к их профессии как к ценному и общественно значимому труду. Личность учителя в советской школе предъявляли высокие требования. Преподавать шли люди, окончившие вузы и имевшие внутреннее призвание обучать детей. Итак, советское образование базировалось на трех основных китах. Первое. Энциклопедические знания, достигаемые путем разностороннего обучения и синхронизации сведений, получаемых в результате изучения различных предметов. Второе. Наличие мощного стимула у детей к учебе, благодаря патернализму и бесплатным внешкольным занятиям. И третье. Уважение к учительскому труду и институту школы в целом. Недостатки или чего не хватало в советской школе. Не будем затрагивать проблему обилия идеологии и подчинения ей гуманитарных наук. Поговорим о недостатках, которых можно было бы избежать и ранее. Упор на теорию, а не на практику. Известная фраза Райкина «Забудьте все, чему вас учили в школе и слушайте» родилась не на пустом месте. За ней скрывается усиленное изучение теории и отсутствие связи полученных знаний с жизнью. Тем не менее, недостаток практического опыта не помешал воспитать великих конструкторов и инженеров. Низкий уровень обучения иностранным языкам, отсутствие опыта общения с носителями порождало изучение языков на основе штампов, которые не менялись в учебниках из года в год. Советские школьники после шести лет изучения иностранного так и не могли разговаривать на нем даже в пределах бытовых тем, хотя прекрасно знали грамматику, недоступность учебной иностранной литературы, аудио- и видеозаписей, отсутствие необходимости общения с иностранцами отводило изучение зарубежных языков на второй план. Отсутствие доступа к зарубежной литературе Железный занавес создал ситуацию, при которой ссылаться на зарубежных ученых в студенческих и ученых работах стало не только стыдно, но и опасно. Недостаток свежей струи информации породил некоторую консервацию методов обучения. Отсутствие домашнего образования и экстерната. Сложно судить, хорошо это или плохо, но отсутствие возможности у сильных учеников сдать предметы экстернам и перейти в следующий класс тормозило развитие будущих передовых кадров, уравнивало их с основной массой школьников. Ограничение на доступ к высшему образованию для отдельных групп населения. Фактически, возможности получать высшее образование в СССР в 20-х и 30-х годах были лишены так называемые «лишенцы», в том числе частные торговцы, предприниматели, представители духовенства, бывшие полицейские. Дети из семи дворян, купцов духовенства часто сталкивались с препятствиями при попытках получить высшее образование в довоенный период. В союзных республиках СССР преференции при поступлении в получали представители титульных национальностей. После военный период процентная норма на поступление в наиболее престижные вузы была негласно введена в отношении евреев. Такое вот видео про образование в Советском Союзе. Надеюсь, вам было интересно. На всем позвольте откланяться. Скоро увидимся.